А где твои друзья? Ты одна играешь в «Монополию»? Насколько вам скучно, я даже представить не могу. Да, я играю играете. в «Монополию». Вы вдвоем играете в «Монополию»? Ты сидишь сейчас рулетки? И это просто, я не знаю, это, наверное, самый скучный день в вашей жизни. Привет. привет ты пёрнул что ли, не пойму братан, ты на пюре дятел, красава все, удачи идиоты, блядь ребят, всем привет, решил записать эту подводку к ролику не дома, потому что в данный момент отдыхаю на берегах Испании и Ладно, на самом деле я нахожусь в Волгограде у себя. Просто уж больно хорошая погода, чтобы не выйти, не погулять, не покататься на велосипеде. Качество этой записи будет скорее всего очень, потому что я записываю это на телефон, ну уж извините. Пару человек под прошлым роликом жаловались в комментариях на то, что ролики слишком короткие. Поэтому специально для них я увеличил хронометраж на одну минуту. Надеюсь, теперь вам хватит. Приятного просмотра. А что ты в костюме хирурга сидишь? чтобы непонятно. Какой хирург, чувак? А, все, все. Кироз, реально туда Кирочка похож. Ну немного, немного. Сбаться что-нибудь? Че тебе сбаться? А? Что сбаться? Ну что-нибудь прикольно. Прикольно? Ну да. Ну, тут победителя мы очредим. Ну, ладно, увидите. А ты, а ты иди нахуй, что то смотришь. Я твой Ой-ой-ой, а ты что думаешь, накачался? Можно людей материть? Я думал, что можно тебе в рот, но, кстати, башку дать еще поможет. Что ты сейчас сказал? ой ой ой какой... Слушай, ты не накачанный, ты жирный. Ты жирный. Вот, а вот, ты... там твой секрет. Ты, а по ты, ты... А ты, ты, еще... же... ты ленивый. А ты еще жирнее. Ты ленивый качок. Ты ленивый качок. Потому что ты э, употребляешь анаболики, но при этом. <с> Слушай, как считаешь, у меня страшный ебаник? Нет. Нет. Нет. <с> ну спасибо. Вот и все. Скорее всего, ты. Капказис. Эй, что. А нашу можешь играть. А нашу? Да. А наша хорошая вот музыка. Можешь... Играть? А наша хороша? Да. Когда куришь, хороша, А наша... А наша. Не слушал, что Не-не, давайте, сейчас подыграй, ты сам ее споешь. Давай. Наша хорошая, когда куришь хорошо Анаша, Анаша Нет, я не умею петь а а какой это? Подсказка от меня, это не Эй! А вы тут не Привет. Здорово. Как твоя жизнь? Ну, ничего, не жалуюсь, нормально. А вот надо бы пожаловаться. кому? Мне. Тебе? <с Data> Ты что, все могучи что ли, что тебе жаловались? Я твой старший брат. Да. Заметно. <If you're not fined> Ну, пожалуйста, пожалуйста. Мы не умеем жаловаться. Мы это кто? Люди в кепках? Я. Yeah. Yeah. Yeah. Привет, ни хрена себе. Привет. Ты, -ты, -ты. <с> -ты>, Ты какой-то персонаж из какой-то игры очень жуткой. Такой второстепенный персонаж сталкера, я не знаю. Ты прям такой, ух, атмосферный такой весь. Представляешь, да, если куда-то навстречу приезжаешь, люди как шелковые становятся, когда морду свою такую серьезную делаешь, они вот начинают напрягаться, тут какой-то киллер приехал. Человек добрый в душе, и не, не бью никогда никого. Блин, ну ты прям, тебе в фильмах надо сниматься, в фильмах это прям однозначно. А на этом все, если вдруг тебе понравился выпуск, ты все знаешь, что нужно сделать, это поставить лайк, написать что-нибудь в комментарии прикольное или не прикольное, и до следующего выпуска, пока!